<смех> Блин, он за тобой кругами бегает просто. А я его тачку долблю. <смех> Ой, б. <ёбда. смех> Блин. <смех> давай попробуем отфигачить, слышь? Пусть он спустится, давай Поп... попробуем отфигачить. Я его хреначу. Давай, давай, давай, давай, давай, фигач, фигачь, фигач, его. Давай, его почти убили. Смотри, у него хп мало. Мочи его. Давай, а давай, давай, давай, давай, давай, давай. Смотри, я его убью, я его убью. Yeah. Давай. Суицид. Покойся с миром. Брат. Я пикнут по подозрению в читерстве. Ты дурак. У меня из жопы пузырики идут. Стой, ты откуда разгонишься? Я тебя не вижу. Сюда. Откуда? А, давай. Врум, врум. У тебя что-то пошло не так. Сейчас попробую. Попробуй ты меня, только ты начни с асфальта. Сейчас. Стань ровно. Во, да. Вот так, сейчас. Форсаж 9 Бум бум бум бум -бум. бум. Не, восьмой уже скоро выйдет, так что это девятый. Бдыш! О, <monkey> все, все, все, все. Хрен тебе, не встанешь. <с deal> <mu> Поехали. Не смей вставать, тварина, не смей. <пишешь> Ты не встанешь. Нет. Нет, нет, нет, не смей, блин. Освощение. Блин, это сейчас так мощно было. Блин, это... Ну-ка, мочи его. Видишь, какой наглый. Ударил меня первый, главное, я ему ничего не сделал. Давай его мочить. Осталось его только догнать. Да стой ты. Я же его убью сейчас нахрен. Козлина такая. Ваня. Малинов. Денис. Ч-ч, подожди, у меня какая фамилия была? И.. Пи... А, мне показалось. Пофиг. А, <клёх> <клёх> блин, блин, у него бита! У него бито! <клёх> Беги! Мне кажется, они нас недолюбливают теперь! Господи, подумаешь, там фигня же. Всего лишь убили его. Ну, подумаешь, каким-то два бомжа убили а, крутого гангстера Я вижу, вижу, вижу. ой ой ой ой ой ой ой ой ой а. А? Это а? Ты что, офигел? А что я, сделал <св> <св> Мы его дворем убивали, если что, нет? Блин, блин, блин, блин. Он битый махает. Нет, так нечестно. Блин, у меня хп почти нету. Ты че делаешь? Блин, он меня лупит. Блин, он меня убил. Он меня убил. Не, не... Блин. Блин, он меня убил. Гребаные эти грювцы. Всю жизнь их любила, сейчас... В Авсампе они Все говно. В все говно. Весело. Я сажусь. Здравствуйте. Что будет? Чуваки, на работу поедете? Поедем. Поедем. Мы близнецы. Михая. Михаил Вайн Вейн и Владимир Ку Кудряшов. Хух, отлично, я прочитал это. Теперь можно умирать. А, твою-то налево.